Ты сломал мне нос. в порядке? Да, Матвей. детей домой, все поскорее. Я? Тогда ты лучше других должен понимать меня. Ура, Как ты малыш? Ничего. Окей. Okay. Okay. Ничего, иногда можно на истуга. Они называли нас желтокожими. Что это значит? Они просто не были. А, Жаль, что меня там не было. Ты же не можешь быть везде, папа. Ты прав. Ты знаешь, как сильно я люблю тебя. Ты знаешь? Даю тебе слово. Это больше не повторится. Ты понял? Молодец. Я больше такого не допущу. Смотрите, какой он красавец. Это она. А что? Это она. Ага. Извини, девочка. Жаль, нам пора собираться. Тебе умойся. Пока, дядя Тони. Пока, приятель. Пока. Он скучал по тебе. Мы все скучали. А на себя тоже, ребята. Он хочет, чтобы ты научил его защищаться. Ты же знаешь, что я больше не учу. Извини. Прости меня. Помоги мне погрузить это в трейлер и поесть. Здравствуйте. Куда? Куда? на ярмарку? Да. Ты же сам выдался. Правда? Не до сообщения. Давай, давай. Давай, Первая попытка. Как больно. Я скажу, что... Малыш, ну, у нас каши Давай, не бойся. Вторая попытка. Это все, на что ты способен? Ты бросаешь как маленькая девчонка. Дэвид, я покупаю себе меч за 5 долларов. Леди! За 5 долларов было. Леди, что вы делаете? Это детская игра. Взрослым нельзя. Я покажу тебя, как бросают девочки. ¡Vamos a hacer una pausa! Поговорить. Мы рассказываем вам. Чем рассказываем? уходи отсюда. какой Это публичное место. Олень. Олень. Это не ненависть, это правда. И в не учитель. сюда. руки. Ладно, пойдем отсюда. Иди ко девочка. Что ты такой Это броня обязательно. Я могу сама за тебя постоять. Что? Вы чуть не увидел его. Эй, леди! Леди! Вы стоите благодарности. А Раньше народ требовал хлеба из зрелищ. Ешь меня скорее. Лица после шести не ешь. КВН подавай. Не знаю. Я понедельника по 6.00. 22.00. Наверное. Стой. Стой. Стой. Стой. Стой который содержит освежающую нату женшень и масло чайного дерева. Вежись на 24 часа и никакой зеркаси. Попробуйте новые шампуни Клеамен. Клея номер один для мужчин. В нравятся нравится Растишку мы пьем каждый день. Там очень много кальция и есть витамин D, который помогает осваиваться кальция. Мультин растет, и на стек становится больше. Растишка все лучшее здесь. А еще в творожках растишка новые магниты. Ты не пазл. Если тебя по и смотри Это было ужасно. Как бы с ним тогда заглянули и куда бежать, если вокруг хранящей ад. Мы его видели в таком состоянии в черном агуклином. Смотрите, в новом сезоне программы есть тема. Слава Богу, принесло. В понедельник обычный верх. 8.00. На сердце. Эй, черт возьми, это вдвойне дороже, чем мы договорились. Я ненавижу свидание с Липой. это совсем не учительная. Я знаю твою сестру. Она здесь. Ну, что скажешь? О oh, Боже. Oh, это Снежная Королева? Я хотела поблагодарить бы тебя за помощь. Нет, ты была совершенно права. В чем? Мне а, ну, здорово получалось. Осталось на один вопрос. ты всегда такая крутая. Да. поэтому у тебя никого нет. сейчас А ты А у Это еще что такое? Хорошо, 4. Белый. Вот, белый. Время. Я найду его. Я знаю, куда он пошел. Идем. Джек, иди Сейчас смотрит на тебя оттуда. Если ты будешь помнить то, чему он учил тебя, он всегда будет с тобой. Походим к последнему пункту повестки дня. Предложение Церкви Арийского крестового похода об отчуждении от города Либерти квадрата 154. Это 12,5 тысяч на северо-востоке города. Если у вас нет возражений, Хорошо. Как я уже сказал, если у вас нет возражений, я бы рекомендовал одобрить это предложение. Очень хорошо. Если у нас больше ничего нет, то в наше собрание, простите, выступим. Я хотела бы сказать несколько слов. Мы здесь все друг друга знаем. Мы соседи. Мы знаем мистера Брайна. Он тоже наш сосед. Многим из нас не нравится речь мистера Брайана, но он имеет право высказаться. Это верно. Но теперь мистер Брайан хочет купить нашу землю, чтобы поставить на ней монумент ненависти. Город Риберсы не продается. Второе могу. Все скажи. Мис, закон не запрещает мне приобретать собственность. Это страна. Да. Это свободная страна, мистер Брайан. Вы знаете слова. Но вы утратили их значение. Посмотрите на листы детей, и вы увидите, что они надеются жить свободно и достойно, как и угодно Богу, независимо от краски, веры или цвета кожи. Я тоже хочу кое-что сказать. Угроза свободы здесь – это угроза свободы повсюду. Вы слышали, что я сказала? Угроза свободы здесь – это угроза свободы повсюду. Я хочу только разделить нас. Мы имеем право на собственную жизнь. И все иметь, мистер Брайн. Но некоторые из ваших людей принимают ваши слова как право ненавидеть и убивать. Мы больше не позволим заслуживать себя ни вам, ни вашим последователям. В Либерсе нет места предрассудкам, ненависти и насилия. Да. Да. Да. Порядку. Фильм Брайан. Для нас стало очевидным, что интересы вашей церкви противоречат интересам жителей нашего города. Мы сделали несколько феноменальных открытий. Оказывается, существуют. Водители, которые считают себя по колес. а Оскоребители, да. которые летают, как аллюбители. И да. бомбилы, да. которые страшнее бомберки. Да. Результаты исследований в программе дорожные войны. Да. Сегодня. Ритер Настоящее шоколадное удовольствие. Наши лучшие ингредиенты всего мира. Множество лаконсор. Ридер Шпор. Погратишь. Гуд. Гибрант-эвент представляет рекламное событие года. Онские жвы в Екатеринбурге. 6 февраля. СК Обязательно. Шашлыка я никогда не откажусь. Никакой сложности. Маринуем шарфы по своему вкусу, как вы привыкли. наказываем на складку 15 минут, и отличный ужин для всей семьи готов. Надежный нагревательный элемент разогревается. До 650 градусов и обеспечивает полную готовность шашлыка всего за 15 минут. Электрошашлычница оснащена чашами для сбора излишнего жира. Никакого дыма и гари. Все чисто. Только аромат приготовленного шашлычка на вашей час. прямо сейчас и заказывайте домашнюю электрошашлычницу. Оригинальный дизайн и необычные кабариты шашлычницы отлично спишутся в любой интерьер кухни. Готовьте шашлыки, когда вам захочется. Пусть не для компании друзей и по праздников удивляйте и наслаждайтесь. Ты не ненавидишь меня так же, как и я тебя. Я знал, помню, твоя против такого же цвета, как ему я. Я так не думаю. Что что ты Сделай долго, не убирайте отсюда. Хватит, ребята, расходитесь. <просить> Томми, что ты здесь делаешь? Я хотел бы сидеть и ждать, пока они делают с нами то же, что и с Хелсом. Томми, я сам разберусь с ними, но по закону Джек, я не думаю, что другая команда играет по правилам.